Господу огонь. И Христос, я, силы, Что Он во всем. Братья и сестры, для этого собрание. я вас рад приветствовать любовью Господа Иисуса Христа. Хочу предложить нам сейчас вместе обратиться к одному замечательному псалму, псалом 18, которым мы читали на позапрошлом служении, мы просто прочитали его, и так Бог положил на сердце, что размышлять более подробно над словами, которые записаны в этом псалме, в частности, где. Давид пишет о законе Божьем. И вот этими размышлениями я хотел бы с вами поделиться, и хотел бы, чтобы мы сейчас вместе понаблюдали внимательно, что говорится здесь о Слове Божьем. Когда-то один проповедник прошлого написал такие простые, но интересные слова, глубокие, простые, но глубокие слова. Он написал ⁇ Священное писание ⁇ это не просто книга, а это книга о Боге и об отношении человека к Нему. По-моему, Мартин Ллойд Джонс написал в свое время эти слова. И вот он говорит, это книга о Боге и книга об отношении человека к Богу и об отношении Бога к человеку. Отношения наши зависят от того, насколько мы знаем того, с кем мы общаемся. И поэтому давайте сейчас посмотрим особенно внимательно. Особенно внимательно о том, что говорит Священный, о том, что говорит Давид, о Слове Божьем. Поскольку Слово Божье и Бог, который является Его автором, они неразделимы. Вся та... «Власть, вся та могущество, которым обладает Бог, то же самое, тем же самым обладает Его Слово». Таким образом, когда мы читаем о Слове, каково оно есть, мы видим, каков есть Бог. Итак, давайте сейчас прочитаем Псалом. Я предложу, предложил бы прочитать его, наверное, с самого начала, чтобы мы были в контексте этих слов. Но обратим мы наше внимание сегодня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 Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла и просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб Твой охраняется ими в соблюдении их великая награда.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 Мы видим, Давид перечисляет здесь превосходные достоинства Слова Божьего. И также он параллельно говорит, показывает нам пять граней этого чудесного воздействия Слова Божьего на человека, на нас. Он говорит, оно укрепляет душу, оно умудряет простых, повеление его веселит сердце, заповедь просвещает очи и предостерегает детей своих, детей его, рабов Божьих. так начинается это повествование о слове со слова «закон». Интересно, что заметить, что все, что говорится здесь о слове Божьем, Давид здесь употребляет несколько разных слов, но в целом мы понимаем, речь идет в целом о слове Божьем. И вот он говорит, закон Господа совершен, укрепляет душу. Интересно, здесь у нас в фенодальном переводе написано «укрепляет». Я не знаю, почему, может быть, это слово давно, когда делался перевод, имело немножко другое значение, чем мы сейчас понимаем. Но если посмотреть, например, подсрочный перевод, оригинальный язык, или посмотреть немецкие переводы, где переведено на немецкий язык, там написано «не укрепляет», а написано «эквикт». В это слово вкладывается понятие «возвращать, приводить или приносить назад, обращать». Возвращать, приводить или приносить назад, обращать. То есть, получается, закон Господа, что Он делает с душой, Он возвращает, приводит душу назад, обращает ее, возвращает назад. То есть, когда мы говорим о чем-то, что нужно возвратить, это значит, что нечто было взято со своего места куда-то в другое место забрано, кому-то отдано, и потом это что-то нужно возвратить. И здесь сказано о том, что закон Господа делает это с душой человека. Интересно, правда? И вот то же самое слово используется, когда Библия повествует об Аврааме, когда, помните, Лота у него и его родственников, и все его имущество захватили, взяли в плен. И когда Авраам пошел выручать Лота, написано «и возвратил» именно то же самое слово. «Возвратил все имущество Лота, и Лота сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ». Возвратил. Давайте просто напомним себе, Освежим в памяти, что нужно, почему нужно возвратить душу, где она, у кого, почему нужно ее вернуть на место, просто освежим в памяти. Когда мы смотрим на Божье творение, когда мы открываем книгу Бытие и читаем, что Бог совершил, сделал все совершенным, когда Адам и Ева находятся в присутствии Божьем, когда они находятся в постоянном общении с Ним, они находятся в послушании Его Слову. И это слово действует таким образом, что эта жизнь их, этих людей, находится в абсолютной гармонии. В абсолютной гармонии, это значит, там нет никаких недостатков, там нет никаких ошибок. Все было в абсолютной гармонии. Будь то взаимоотношения между ними, двумя Адам и Ева, муж и жена, будь ли то их взаимоотношения с внешним миром, они были всем обеспечены, им было нечего бояться, им было не о чем переживать. И вот как только они ослушались Слова Божьего, все начинает рушиться. Все начинает рушиться. Вот как доминушки ставили, когда-то камешки домино ставили, одну наклонил, и все пошло. Все они упали. Как только они ослушались Слова Бога, все стало рушиться. Бог сказал, кто сказал тебе, он обращается к Адаму и говорит, кто тебе сказал, что ты наг? Потому что Адам прятался от него. Он говорит, я наг, поэтому я прячусь от тебя. Он говорит, кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе? Смотрите, Адам отвечает, мы хорошо знаем эти слова. Он говорит, жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. И вот смотрите, пошло-поехало, посыпалось первое лукавство, первый раздор между мужем и женой. Подумайте, не с этого часто начинаются раздоры между двумя людьми, будь то муж и жена или кто-то другой, когда друг на друга перекладывается вина, когда друг на друга сталкивается, спихивается, а ты вот так поступил, а поэтому я вот так сделал, а ты вот так, а поэтому я вот так. уже нет никакой гармонии в отношениях, уже нет этого единства в отношениях, уже нет этого доверия в отношениях, потому что откуда я знаю, что он в следующий раз сотворит или она в следующий раз сотворит. И дальше больше, и дальше больше появляются трудности, боли, переживания. Бог говорит, жене сказал, умножаю, и умножу скорбь твою, проклята земля за тебя. Говорит Адам, он, «Со скорбью будешь питаться от нее в одни жизни твоей». Прошло совсем немножко времени после этого, как мы читаем об этой трагедии, мы читаем еще об одной, когда брат убивает брата. Если мы смотрим в истории, чем дальше, тем больше». Чем дальше, тем больше. Люди становятся все развращеннее и развращеннее. Если мы читаем Священное Писание, мы смотрим, что там происходит с людьми. Если мы посмотрим на современную историю, мы смотрим, что происходит с людьми сейчас. Люди развращаются все больше и больше. Нельзя сказать, что люди улучшаются. Люди, чем дальше от Бога, тем дальше они развращаются. Кто-то сказал однажды интересную такую штуку, что... Вся история человечества – это история войн. Слышали, наверное, да? Сюда можно, наверное, добавить еще, если так подумать, то это история и лжи, история бесчестия, история, не знаю, там еще чего, вражды, желания нажиться между друг на друге и так далее. Тут можно список продолжать бесконечно. И вот апостол Павел в послании римлянам вынужден констатировать такое состояние человечества. Он говорит очень четко, он говорит, «они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен». Это еще не все, он говорит, «они клеветники, они ненавидят Бога, они наглые, надменные, хвастливые» изобретательны, на зло, непокорные родителям, нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Вот это результат грехопадения. Но только здесь написано ⁇ Они, они, они ⁇ Они это о ком? Они это о нас? Здесь очень большой спектр. Очень большой спектр, о чем говорит апостол Павел. Каковы люди? Как очень большой спектр, может быть, мы этот не весь спектр к себе лично можем отнести, но как минимум пару из этих вещей мы можем к себе отнести. Вот таковы мы люди. Это результат грехопадения, это результат того, что люди подумали, они а попробуют ли мне стать как Богу, потому что ну Дьявол же сказал, станете как Боги, будете знать все. Это результат того, что люди отвернулись от Бога, и вовсе люди не стали счастливее. Они думали себе, Бог, наверное, мне что-то запрещает. Он не дает стать таким счастливым, как я хочу, сделать то, что я хочу. Наверное, есть что-то, что может меня сделать более таким счастливым. Но вот к чему пришли люди, отвернувшись от Бога. И причина этому Павел объясняет очень, опять же, ясно и недвусмысленно. Он говорит, здесь же в послании к римлянам, в 1 главе 21 стиха, он говорит, потому что хотя они и знали о Боге, хотя они и знали о Боге, а мы читаем здесь в Псалме 18 о том, что Бог открывается в своем творении, и люди не извинительны в том, что не знают Бога. И Павел говорит, хотя они знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми. Человек думал, я стану умнее Бога. Павел говорит, вот так. Вот получилось то, что получилось. Притязая на мудрость, стали глупыми. Давайте вспомним хотя бы теорию эволюции вот, в свете этих стихов. Можно так подумать, люди изобрели вот эту, придумали вот эту теорию эволюции, притязая на мудрость. Человек думал, что себе, я понял, как все произошло. Я понял, откуда все взялось, это многообразие. Я понял, откуда взялась вся Вселенная. Да случайно все произошло. Интересно, если так подумать, вот вы сидите за столом и кушаете вкусный прекрасный торт, который приготовили. Не знаю, вот вас в гости пригласили или жена приготовила. Вы сидите и кушаете этот прекрасный торт и говорите, «Хм, классно, ты придумал, молодец. Положил все это в холодильник, закрыл его, там все бабах! «И оттуда ты достал торт». Никому не придет в голову такое, что вот сказать об этом произведении рук человеческих, что это ну вот, случайно взорвалось и получился такой торт. Почему-то, говоря о Боге, говоря о Вселенной, говоря о создании, такой на ум приходит, человек додумывается до такого сказать такие вещи. Так вот я о чем говорю. Люди придумали себе эволюцию, чтобы отвернуться от Бога, чтобы отнекаться от Бога. Не-не-не-не, нету Бога, это само собой все произошло, тогда не нужно иметь ответственности, тогда не перед кем иметь ответственности, тогда я хочу делать, буду делать то, что я хочу. Но если это так, тогда потом не надо удивляться, что люди поступают друг с другом жестоко, Тогда нечему удивляться, если мы произошли от обезьян, тогда нечему удивляться, что много несправедливости и бесчестия. Если эволюция, говорит, выживает сильнейший, тогда все это нормально. Давайте друг друга давить, давайте друг на друге наживаться, давайте друг друга проливать кровь. Если эволюция права, тогда все это нормально. Тогда не надо удивляться и возмущаться. Апостол Павел говорит, вот результат ваших размышлений, вот результат ваших действий. Поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, который явно открывает себя в творении, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов. Хорошо, хорошо. Раз вы хотите от меня отвернуться, хорошо. Бог никого не заставляет. Он никого не принуждает, он не делает ни с кого кукол на веревочках. Он говорит, «Хорошо, я оставляю вас на произвол ваших испорченных умов». И Павел говорит, он допустил, Бог допустил делать то, чего делать не должно. То, чего делать не должно. А люди говорят, «Как это мог Бог допустить?» Часто можно услышать такое, да? Люди говорят, а как Бог допускает то и другое, третье, пятое, десятое? А все просто. А все просто. Бог никого ничего не заставляет делать, никого не принуждает. Он говорит, допустил делать то, чего делать не должно, поскольку они и посчитали ненужным познавать Бога. Он не обиделся? Нет. Он не сказал, ну хорошо, делайте, вот я так. Раз вот так я на вас обиделся и ушел. Нет. Он просто позволил человеку делать все, что он хотел. Потому что Бог любит человека и не хочет его ни к чему принуждать. Вот чтобы восстановить человека из этого падшего состояния, здесь написано, что это делает Слово Божье. Слово Божье есть то, что возвращает, возвращает душу, приводит ее обратно, возвращает назад. Там, где ей было хорошо, там, где ей было на самом деле комфортно. Это Слово Божье, которое совершенное, которое не требует дополнения, из Него ничего нельзя убавить. Так Бог положил, что вот эта сила Его могущественного Слова, которая создала всю Вселенную, эта же сила могущественного Его Слова возрождает душу вот из этого падшего состояния. Вот из этого дальше некуда плохого состояния берет и возвращает, вырывает его оттуда. Опять же, не принуждение, а слово. Бог делает это словом. Потому что слово показывает нам нашу греховность. Потому что оно показывает правоту Бога. Наверное, когда Давид размышлял над этим псалмом, возможно, на себя представить, что он вспоминал историю Израиля. И вот в истории Израиля один из ярких, пример, когда, из ярких примеров, когда Бог возродил, или когда такие вещи происходили, когда Слово Божье говорилось, и люди возрождались, и люди каялись. Помните, в книге написано, когда стена была построена, люди, возвратившиеся из пленности, восстанавливали стену. В Иерусалиме, когда стена была построена, и при, это было при Неемии, книжника Ездра попросили взять и читать из Закона Божьего. И там написано, они стояли и читали этот Закон Божий. И что происходило, мы читаем потом, люди каются, люди плачут и каются, они просят прощения за то, что жили против Бога, за то, что были непослушны Его заповедям за то, что игнорировали Его милость, которую Он являл, в таком количестве хранил. Можно взять пример из более поздней истории, когда говорится об апостоле Павле. Апостол Павел, мы, мы прекрасно помним, какой это был человек. Это был жестокий человек, это был жесткий человек. Он преследовал свою цель, написано, он преследовал церковь. Он ненавидел Иисуса Христа. И что, что с Ним происходит? Он идет по дороге в Дамаск, со своей, преследуя свою цель. И его встречает Иисус Христос, и Он обращается к Нему, и Слово, Слово Божье Его меняет. Слово Божье Его возрождает, вот это сердце окаменевшее осеневшая я не знаю, ороговевшая, еще какое можно сказать, он берет и возрождает вот это сердце, которое теперь готово служить Богу по-настоящему, которое теперь готово расстаться с жизнью ради того, чтобы служить Иисусу Христу. И посмотрите, какое чудо творит Бог, возрождая таким образом через слово одного человека. Апостола Павла. Сегодня мы имеем множество посланий этого мужа Божьего. Эти послания читали многие поколения до нас. Он точно так же передавал Божье Слово, которое Бог вдохновлял его. Возьмите Мартина Лютера. Здесь у нас в Германии. Мартин Лютер, когда начал изучать послания к римлянам, Слово Божье коснулось его, оно перевернуло его жизнь. Он стал проповедовать Слово, и многие-многие-многие люди в нашей стране покаялись. Можно множество-множество таких примеров приводить. Это делает Слово Божье, потому что, как мы уже сказали, закон Божий, Божье Слово показывает нам нашу греховность, показывает нам наше несчастье, несчастное положение, нищее положение из-за того, что мы отвернулись от Бога. Слово Божье говорит нам о том, что нам необходимо к Нему вернуться. И за все это мы можем благодарить только Бога. Только Бога. А что смотреть в историю? Давайте посмотрим на себя. Давайте посмотрим в свои сердца. У каждого из нас, большинства сидящих из нас, был в жизни момент, когда Бог проговорил к нашему сердцу. Никто из нас не искал его. Никто из нас его не искал. Он нас нашел. Он нас привлек к себе, привлек любовью Отца. Итак, апостол, вернее, Давид пишет о том, что закон Господа Он возвращает душу, приводит ее обратно, отдает ее обратно, возвращает в то должное состояние, в котором она должна находиться. Дальше он говорит, «Откровение Господа верно умудряет простых». «Откровение Господа верно умудряет простых». Вот это очень интересное слово, опять же, «верно». Оно означает, буквально несет в себе смысл быть надежным, быть твердым, быть постоянным и быть непоколебимым. Быть надежным, твердым, твердым постоянным и непоколебимым. Твердое, ну, как бывает, может быть, там какие-то... Не твердые материалы, там дерево, там пластик, или металл, твердый материал, или камень, тоже твердый материал, или скала, гранит, огромная груда камней, которая неподвижна, которая ни не туда и ни сюда, из которой ты ничего не можешь сделать. И вот он говорит, слово Господа, откровение Господа, оно вот таково. Оно надежное, твердое, постоянное и непоколебимое. Оно не изменяется. И мы сказали, что Божье Слово, оно таково, потому что оно отражает качество своего Творца. В Старозаконии 7.9 написано, «И так знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». Еще одно... Интересный оттенок этого слова. Слово «верно» звучит как «находиться под уходом или присмотром». То есть смотрите, как интересно получается. Слово Божье, оно надежное, твердое, постоянное, непоколебимое. И плюс к этому Бог заботится, Он присматривает за Ним, оно находится под Его уходом и следит за то, что Слово Его исполнялось. То есть... Интересно, если вы идете, скажем, покупать какой-то товар, скажем, качественный товар, вы идете и знаете, ага, вот этот товар качественный, вот этот производитель, он отвечает за, свое, за свой товар своим именем, потому что он много лет уже работает, и вот на товаре стоит его значок, и вы идете и знаете, да, если я покупаю этот товар, я могу на него положиться, я могу быть уверен, что он будет работать, там, не знаю, если какой-то прибор или машина, что она будет служить мне долго, потому что она сделана на совесть, и вы доверяете этому производителю. И если это так в нашей жизни, то тем более Бог, если Он говорит в Своем Слове, если Он предупреждает о чем-то, значит, точно так и произойдет. Если человек ослушается его предупреждения, значит, он точно так, то, что Бог сказал, то и получит. Если Бог сказал, человеку не ешь дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь. Если так Бог сказал, то так и произошло. И мы по сей день все стареем и умираем. Если Бог дает заповеди и обещает, что исполнение этих заповедей принесет человеку благо, то так обязательно и будет. То так обязательно и будет потому что Божье Слово, оно верно, надежно, потому что оно постоянно и непоколебимо. И дальше сказано, его откровение умудряет простых. Откровение Господа верно, и оно умудряет простых. Вот что оно делает. Другими словами, это откровение доступно и понятно. Чтобы понять самое важное из того, что Господь хочет открыть каждому человеку, нет необходимости обладать каким-то особенным знанием. Дословно это звучит простые, дословно это обозначает простые, наивные, доверчивые, плохо понимающие. И Бог говорит, что откровение его вот таково. То, что Бог хочет открыть каждому человеку, доступно каждому. Каждому, даже тот тому, кто плохо может понимать. Второе послание Тимофею, 3.15, апостол Павел пишет, «Ты с детства знаешь священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа». Писание способно дать мудрость, Божье Слово способно дать мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. То есть речь идет о том, что Откровение Господа верно и умудряет нас на самое главное. Умудряет нас на то, чтобы заботиться, беспокоиться о вечности, беспокоиться о своих душах. И оно говорит, что Иисуса Христа, это откровение говорит, Иисуса Христа достаточно для спасения. Если вы помните, в Каринфе были люди, которые говорили, что нет, совсем не так, недостаточно. Они смеялись с апостола Павла. И говорит, да о чем ты тут рассказываешь нам? Да были философы. И вот апостол Павел был вынужден привести им вот этот аргумент. Он им пишет тогда в послании к Коринфянам, в первой главе, он пишет "И а мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, для язычников безумие. Для тех же, кого призвал, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это скала и мудрость Божия. Христос – это скала и мудрость Божия. Ведь то, что кажется глупостью Божией, куда мудрее человеческой мудрости. И что кажется слабостью Божией, куда сильнее человеческой силы. Взгляните, братья, он пишет, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных, много ли знатных? Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых, чтобы постыдить сильных. Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным. Так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. Благодаря Ему вы находитесь во Христе» который стал для нас мудростью Божьей, нашей праведностью, святостью, искуплением. Поэтому, как написано, тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом. Итак, говорится о том, что откровение Господа, которое свидетельствует нам о Нем, оно твердо, надежно, постоянно, непоколебимо, и мы можем ему верить, мы можем положиться на Него и быть уверенными в том, что оно нас не обманет. Бог нас не обманет. Если Он сказал, значит, так и будет. Если Он пообещал, значит, оно исполнится. Дальше здесь сказано, повеление Господа праведное. Веселят сердца, Праведное или дословно справедливое, истинное, честное, приятные, угодные. Слово Божие касается всех сфер нашей жизни. И все эти, все то, что касается нашей жизни, все, что говорит Бог, оно справедливо. Если мы принимаем то, что говорит Бог, если, принимаем Его, заповедь, если принимаем Его заповедь, если мы принимаем Его повеление, то, что Он говорит о нашей жизни, все то, что случится в нашей жизни, может быть, в этом случае случится только самое лучшее. Его Слово приведет нашу жизнь в порядок. Я думаю, что здесь не нужно приводить много примеров и доказывать кому-то что-то. Каждый, кто испытал это на себе, он знает, что действительно Божье Слово приводит жизнь на самом деле в порядок. Если человек ввел беспорядочный образ жизни, если он блудил, если он пьянствовал, если он уносил деньги из семьи, то Слово Божье делает так, что все возвращается так, как оно должно быть в семье. Когда Бог говорит мужья, любите своих жен, Жены, Жены послу... будьте послушны мужьям, как Господу. Если Слово Божье говорит, дети, дети, будьте послушны родителям, и если, если дети, дети будут это исполнять, то это точно будет так, так, что они будут послушны и родителям, и тогда им будет хорошо. Бог не обманывает. Бог не обманывает. Но почему-то люди... Не готовы, не готовы слушать Слово Божие, не готовы довериться Ему. Почему-то даже мы, люди, которые поверили Иисусу Христу, доверили Ему свою жизнь, не всегда можем сказать «Да, я постоянно доверяю Его Слову». Это может быть, возмущаемся, может быть, чем-то недовольны, что-то не устраивает. Если сегодня посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, что происходит вокруг, здесь, например, с пандемией, с этим коронавирусом, постоянно наталкиваешься на газетные статьи. Если вы обращали внимание, когда в интернете читаешь газетную статью, где говорят, вот там то-то и то-то, такая-то, такая-то такая -то статистика, то-то и то-то нам следует предпринять, как правительство там говорит о своих планах, то внизу вы можете прочитать столько комментариев. Столько гневных отзывов, да что они там, чего так они пишут, поливают грязью. Интересно, что в этой христианской стране, христианская страна по сути, да, люди забыли о том, что Бог говорит, когда-то говорил к Израилю, обратитесь ко мне, обратитесь ко мне, и я исцелю вас. Вместо того, чтобы возмущаться, вместо того, чтобы негодовать, обратитесь к Господу, я исцелю вас. Как вы думаете, если бы люди обратились к Богу, вот если представить себе такую ситуацию, большинство населения Германии взмолилось бы к Богу, как вы думаете, Бог бы изменил ситуацию? Если Бог говорит, если Бог говорит, обратитесь ко мне и исцелю, значит так и будет. Иисус Христос говорит, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. И Я сказал, да радость моя пребудет в вас, и радость ваша будет совершенна. Вот то, что дает повеление Господа. Сказано, неправедный и веселят сердце. Потому что если я доверяю Слову Божье, если я подчиняюсь Слову Божию, и если я делаю в своей жизни, поступаю в своей жизни так, как Он говорит, то я чувствую, я угождаю Богу, потому что Слово Его говорит, и я поступаю, я так следую по Нему. И тогда мне приятно, и тогда это веселит сердце. Дальше здесь сказано заповедь «Господа светла, просвещает очи». Эти слова напоминают, когда, помните, Господь вел народ израильский через пустыню, написано «Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Игорь Исход 13, 21. То есть Господь шел перед ними, Он показывал им путь. И вот точно так же Бог показывает в Своем Слове нам путь по жизни. В момента грехопадения, если можно так сказать, весь мир оказался в духовной темноте. А в темноте трудно ориентироваться, не видно куда идти, можно заблудиться, можно наткнуться на какое-то препятствие, можно упасть, можно сорваться в пропасть. В другом месте псалмопевец говорит, слово Твое, светильник, ноги моей и свет стезе моей». Слово Божие дает нам, прежде всего, возможность осмотреться и увидеть, прочувствовать свое положение. Вот как если, например, когда вы находитесь в темной комнате, представьте себе, и вы вдруг, вдруг включается свет, вы там находились какое-то время, включается свет, вы осматриваетесь, вы смотрите по сторонам, что, где, когда, если вы тем более не знаете до этого, что в этой комнате находится. Вас туда, скажем, посадили, поле, заперли, и вдруг включается свет. свет. Вы осматриваетесь, что, где, где? Что, что, где лежит, как. И вот, и вот то же самое, самое Божье слово. слово, прежде всего, оно дает, дает возможность осмотреться, почувствовать свое бедственное положение, положение, почувствовать, увидеть свой грех. И оно направляет нас к выходу. Как свет дает нам выйти из помещения, из так и Слово Божье дает нам выход. Оно указывает нам путь к выходу, который ведет к Иисусу Христу, потому что в нем одном спасении от Божьего гнева, потому что в нем одном спасение спасения за наказание за грех, наказание за грех, потому что Слово Божье помогает правильно идти по жизни, оно в первую очередь помогает осмотреться и дальше помогает правильно идти, показывает, как правильно поступать в разных, в разных ситуациях в жизни. Дальше здесь сказано, страх Господень чист пребывает век. Страх Господень чист пребывает век. Страх – это нормальная, здоровая реакция человеческого организма. Реакция на опасность, которая уберегает от этой самой опасности, может быть, опасности для жизни. Страшно прикоснуться к оголенным проводам например, с высоким напряжением. Потому, Потому что человек понимает, что это его убьет, это его попросту может испепелить. Точно, Точно так же, же, же, если человек через Слово Божие понимает, изучая, читая Слово Божие, понимает, каков Господь, что Он свят и чист, а я грешен, и что я однажды окажусь в Его присутствии, а я обязательно окажусь в Его присутствии. Самое позднее, после того, когда я... Закончу свой путь на этой земле, я обязательно окажусь в его присутствии. И если он свят и чист, а я грешен, тогда я пропал, тогда я погиб в его присутствии. Тогда меня ничего уже не спасет. Страх Господень чист пребывает век. Моисей сказал народу, исход 20.20, -20, «Не бойтесь». Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Страх Божий, чтобы Он был пред лицом вашим, чтобы вы не грешили. В притчах 14.6 14, сказано, в страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим Он прибежище. То есть, когда мы говорим о страхе Божьем, это не какой-то панический, парализующий страх, когда, знаете, в фильмах ужасов показывают, человек бежит от какого-то монстра, его парализует страх, он не может двигаться. Здесь это не такой страх, это страх, который, на нем сказано, чист, он во благо. Этот страх благоговейный. Этот страх, который побуждает нас к действию, не парализует, но побуждает нас к действию, побуждает искать избавление от грехов, побуждает бежать не от Бога, а наоборот к Богу, к Нему. Бежать к отцу за его отцовским прошением. Как помните историю про блудного сына, который считал, что отец, наверное, слишком строг ко мне. Он не, он не дает, дает мне денег, денег сколько мне надо. Он не дает мне повеселиться так, как мне хочется. И вот когда он, помните, нажился, когда он наскитался, когда он натаскался, когда он нахлебался, помоев, когда он решает, думает и решает. Все-таки никто не любит меня так, как мой отец. Никто не любит меня больше, чем мой отец. Никому я не нужен больше, чем моему отцу. Никто обо мне лучше и не позаботится, чем он позаботится. И помните его мысли, он думает, ну, пойду к отцу моему. Он, наверное, меня уже не примет так, как сына. Я не буду уже его сыном. Но пусть я хотя бы буду как один среди его рабов. И помните... Когда этот сын возвращается к нему, к отцу, отец, отец, все эти годы, когда не было сына, он уже был все это время готов его принять. Он уже давно его простил в своем отцовском сердце. Там написано, что отец бежал навстречу сыну. Бежал навстречу сыну, потому что он так его желал видеть. И он не желал, чтобы этот сын, может быть, передумал? Увидев отца, передумал своих мыслей, сказал, вдруг отец разгневается. Отец бежал навстречу к сыну, потому что он боялся, а вдруг те, кто увидит это, что пришел этот грешник, побьют его камнями, отец бежал навстречу своему сыну. Он был все эти годы готов простить сына, встретить сына, обнять этого сына и дать ему все, что он не дал до сего момента. А вот также. И Господь, также и Господь, Он ждет и зовет в Своем Слове людей вернуться к Нему. Он не пугает людей, Он не пугает людей, что Я сожгу вас, Я испепелю вас. Нет, совсем не в этом смысл его страха. Он свят, он свят, поэтому грешник не может подойти к Нему. И Бог сделал все со Своей стороны, что было возможно, чтобы... Это объединение, это возвращение Сына было возможным. Он сделал все, чтобы устранить эту стоящую посреди нас, между нами, преграду, которая не дает иметь отношение человеку с Богом. Снова вернуться к Отцу, снова иметь ту заботу Отцовскую, которая была в начале, снова иметь те наслаждения и те благословения. Бог послал Своего Сына Единородного, который принял наказание, Вместо нас, который пострадал вместо нас и который незаслуженно подарил нам свою праведность. Праведность, его праведность. Мы заслуживали наказание за свою вину и за свой грех. Жили, противились Божьему Слову. Бог вот так сделал. И Его справедливое правосудие, о котором здесь сказано, Его суды праведны, Его справедливое правосудие, оно называет все своими именами, оно называет грех грехом, оно не говорит, что это болезнь какая-то, что-то недостаток какой-то можно закрыть. Нет. Божье правосудие называет все своими именами. Оно называет грех грехом, оно называет праведность праведностью. Там все четко, там не смешивается, чистое с грязно. Это невозможно. Его правосудие праведно, выносит приговор греху. Оно подталкивает лишь нас к тому, чтобы увидеть свою нужду в Боге. Не к тому, чтобы испугаться, а к тому, чтобы увидеть свою нужду в Боге. Оно помогает нам понимать, что Бог справедлив, и что Он обязательно накажет грех, но Бог говорит – что он не желает смерти грешника. Бог разделяет. Он говорит, я накажу грех, но я не желаю, чтобы умер грешник. Я желаю дать жизни этому грешнику. Я желаю его простить. Бог желает миловать кающегося грешника. Ищущего отделиться от греха, не желающего иметь ничего больше общего со старыми злыми путями, с недобрыми путями, с прежними, с делами беззакониями и со своими прежними мерзостями. Если Бог видит это кающее сердце, конечно же, Он прощает его. Конечно же, Он принимает такого человека. Конечно же, здесь нет больше никаких условий. Поэтому Давид провозглашает здесь, говоря о Божьем Слове, говоря о Божьих судах, он говорит, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. То есть Божье Слово, Божьи суды, они, он говорит, они намного выше всех мирских богатств. Люди всегда стремились иметь золото, всегда стремились иметь богатство. Но здесь, здесь Давид говорит, это все намного больше, Божье Слово намного драгоценнее, Божьи суды, Божье справедливое правосудие намного более драгоценно. Почему? Потому что золото, оно тлеет, оно недолговечно, оно служит только этому телу, здесь, на земле, а вот Божье Слово, благодать Божьего Слова, благодать Божьего правосудия, оно служит для души, и оно долговечно. Оно служит для блага души, которая никогда не умирает. Он говорит, что превыше всех удовольствий, превыше, или как здесь сказано, слаще меда и капель сота. Вы когда-нибудь пробовали мед из сот? Видели мед в сотах, которые только что достали, свежий, струящийся мед? Его хочется попробовать. Он переливается на свету, на солнце. Его хочется попробовать, он вкусный. Ты кушаешь его, запиваешь, может быть, холодной водичкой и наслаждаешься. И вот Давид говорит, что наслаждение Божьим Словом, наслаждение Божьим справедливым правосудием, оно более приятно, чем вот эти чувственные земные наслаждения. Более сладко, он говорит, слаще меда и капель сота. Капли сота – это мед, который не нужно выдавливать, который сам выливается, самый лучший. Но и опять же, Слово Божье – лучше, вкуснее, слаще, потому что этот же мед, эти земные наслаждения, они приходят, они для этого тела, здесь и сейчас, которое тлеет, стареет, и рано или поздно превращается в прах. А вот наслаждение Божьим Словом, оно никогда не прекратится. Наслаждение справедливостью Божьего Суда, оно никогда не прекратится, если вы оправданы. Оно не бывает чрезмерным, это наслаждение. Давид говорит, и раб твой охраняется ими, и в соблюдении их великой награда. Писание говорит, это не просто теория, это практика описанное в, в книге. Писание, Писание учит верующего противостоять нам, дьяволу, не поддаваться, не поддаваться искушениям, ненавидеть грех, избегать самого приближения к греху. Он говорит, бегите, бегите, бегите греха. И если человек выполняет Слово Божье, если он послушен этому Слову, то он живет полной жизнью. Он имеет полноту жизни. В духовном и физическом смысле он блаженствует. Когда ты чувствуешь, что ты выполняешь, живешь по Слову Божьему, тебе приятно. Твоя душа радуется. Когда ты не погружаешься в какие-то вещи, которые совсем не полезны твоему телу, твое тело радуется, оно благоприятствует. Но здесь сказано, что кроме этого есть еще и награда. Награда, которую мы получим на небесах, если мы послушны Слово Божьему. Если мы доверяем свою жизнь Его Слову, мы получим награду на небесах, будучи там, с Иисусом Христом, в Его обителях». Давид говорит, «Кто усмотрит погрешности свои от тайных моих, очисти меня». Кто знает нас, наше сердце, нашу душу лучше, чем Бог? Он может лучше нас сохранить, чем если мы будем просто надеяться на себя, на свою силу, волю. Он говорит, я от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мной. Очень часто мы не можем справиться со своими сильными желаниями. Очень часто мы не можем справиться, и они превращаются в похоти, которые влекут нас к греху. Писание не напрасно говорит, что надеющийся на плоть, проклят всякий надеющийся на плоть, если мы надеемся буквально на свою плоть, что мы справимся, а да, я там посмотрю немножечко, что не надо смотреть, я справлюсь, я потом отключусь, или я там, не знаю, проведу время, как мне, вот я как раньше проводил время там, покучу с друзьями немножко, а потом, ну, денек подумаешь на выходных, а потом. Священное Писание говорит, что проклят тот, кто надеется на плоть. И только Бог может нам. Он говорит, кто усмотрит погрешности свои от тайных моих, очисти меня. Боже, очисти меня от тайных моих. Ты знаешь мои мысли. И удержи меня от умышленных, чтобы они мной не возобладали. Помоги мне своими желаниями контролировать. Не я сам. Боже, помоги мне, Он говорит. Помоги мне, потому что он, глядя, наверное, на свою жизнь, он видел, что достаточно было в его жизни тех моментов, где он не справился сам, где он оступился, где он провалился. Поэтому он говорит, теперь, обладая этой мудростью, он говорит, Боже, помоги, чтобы не возобладали мной, мои желания. То, что я очень сильно хочу, но то, что не полезно мне. Убереги меня от этого. Так, так читаем, читаем и говорим о том, что Божье Слово, слово оно полезно, оно верно, верно оно возвращает, возвращает нашу душу. Оно дает нам благо, которое нужно нашей душе. И вот если мы вначале вспомнили о том, что Слово Божье, это не просто книга, это отношение между Богом и человеком. Но нам нужно помнить, что когда мы изучаем Священное Писание, мы приступаем к поклонению Богу. Мы приступаем к поклонению Богу. Это не просто литература, которая не просто как информация, которую мы читаем сегодня в WhatsApp, присылают те или другие сообщения, посмотрели, стерли. Посмотрели, выкинули, посмотрели, отправили дальше, посмеялись там, не знаю. Слово Божье другого качества. Когда мы читаем Слово Божье, это должно быть по-другому. Это должно приводить нас в трепет. Это должно производить в нашей душе нечто, что не производит другая какая-то информация. Слово Божье это не просто... Как мы уже сказали, слова, которые просто записаны, какая-то теория за Словом Божьим, стоит, стоят Божьи дела. Дело Божьего Сына, который умер за нас на кресте. Благодарим ли мы, благодарны мы ли Ему за это? А знаете, можно себя очень просто проверить, благодарен ли я Ему за то, что Он для меня совершил, как я отношусь к Слову ему? Как я отношусь к Его Слову? Послушан ли я Его Слову? Если я послушан, значит, я послушан Богу, значит, все-таки есть какая-то часть благодарности в моем сердце. Если же нет, тогда вопрос, почему? Я хотел бы закончить одним стихотворением, которое говорит вот такие слова о Слове, о слове Божьем. Написано, стихотворение, по-моему, 1500 в каком каком-то году, очень давно написано. Здесь, здесь он, вот святой родник, родник струится, струится, духовные жажды, утоления. Здесь, здесь древо, древо истины, ветвица, в ней жизни высшее воленье. За грех, за грех навек, навек судья сражает. сражает. Что, что людям овладел опять? Здесь, здесь грех, хлеб что жизнью питает, им смерть не в силах совладать. К нам весть заветного спасения приходит с вдохновенных строк, а плод развеет опасения, щит веры отразит порог. Не будь, как говорю открыто, свинья с жемчужиной дорогой, что не оставила корыта в грязи средь луж ища покой. Священные книги постижения сокрыто от беспечных глаз, и лишь Творца благоволения рождает понимание в нас. Молись, друг с верой глубокой, желая добрый плод принесть, и победит в борьбе жестокой с грехом Твоим благая весть. Блаженством дивным, блаженством дивным жизнь нальется, и до скончания наших дней общение с Богом не прервется, коль будем помнить мы о ней». Давайте встанем сейчас для молитвы, если желает кто-то обращаться к Господу молитве, и после этого я тоже закончу с молитвой. Господь Иисус Христос, благодарность Тебе за Твое Слово, которое живое, действенное, острее меча обоюду острова, Господь, который проникает разделение, Господь, вставов и мозгов. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты этим словом действуешь, Господь. Ты никого не принуждаешь, никого не заставляешь насильно, Господь, но Ты говоришь Своим Слове. Слово Твое обращает души. Слово Твое обладает той могущественной силой, чтобы возвращать души то состояние прежнее, которых Ты их задумал, Господь. Души желающие отделяться от греха, Господь, и уже не смотреть на прежние злодеяния, Господь, отрекаться от них постоянно. Благодарю Тебя, Господь, что Ты в Своем Слове даешь эту силу, что эта сила, она, коли доверяемся ею, Господь, действует в нас могущественно, на Господь. Сила Твоя, Делает, делает нас способными противостоять греху, противостоять искушениям, Господь. Помоги нам, пожалуйста, ценить это, стремиться к этому, Господь. Благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно верно, за то, что оно не меняется, за то, что оно устойчивое, Господь, за то, что оно соответствует Твоему характеру, каков Ты есть, и мы можем положиться на него, строит на Нем свою жизнь, строить на Нем свои будни, Господь, и не бояться, что что-то разрушится, Боже. Сейчас в этой жизни строить свои дни на этом слове или же полагать на Него свое будущее, Господь, никто не будет постыжен, кто это делает, Господь. Благодарим Тебя за то, что суды Твои, они все праведны, Господь, и они говорят нам правду, Господь. Они нам говорят правду о том, что человек... Грешный, Господь, если он не отречется от своего греха, он унаследует погибель. Ты не желаешь его погибели, Господь, но человек сам выбирает свой путь. Если он желает оставаться с грехом, не хочет расставаться с ним, Господь. Ты говоришь, что он выбирает это сам, погибель выбирает себе, Господь. Но если человек кается и отрекается от греха, Господь, ты прощаешь. Ты бросаешь все грехи за спину, не вспоминаешь их более, Господь. Ты принимаешь его, как свое дитя. Ты принимаешь нас, Господь, хотя мы не были достойны, хотя мы не сделали ничего для того, чтобы угодить Тебе, Господь, только благодаря Тебе. Помоги, пожалуйста, ценить это, постоянно помнить это, Господь, и своей жизнью, пусть это наша жизнь для нас самих будет свидетельством, что мы ценим Твое Слово что мы ценим Твой труд, Господь. А если не так, помоги, пожалуйста, каяться. Помоги, пожалуйста, идти и бежать к Тебе, Господь, за прощением грехов, за восстановлением. Да будь Ты прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.